Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии в пятницу. Меня зовут, наконец, Александр и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Из ключевых событий, которые произошли за последние сутки на финансовом рынке. Мы вчера с вами рассматривали позицию на продажу по валютной паре евро-доллар. На вчерашний день цена была на отметке 1.01.80, текущее значение 1.01.80. Цена за одну торговую сессию спустилась более чем на 100 пунктов. До паритета остается 80 пунктов и, соответственно, мы ждем, что в течение сегодняшней торговой сессии цена достигнет значения паритета. Валютная пара фунт-доллар. Также мы вчера рассматривали позицию на продажу по цене 1.2050, текущее значение 1.19. Наша цель остается прежней, это значение 1.18. Ждем, что цена достигнет ее до конца текущей недели, ну, либо уже на следующей неделе. Бренд также ведет себя сейчас достаточно предсказуемо. Мы вчера с вами рассматривали позицию на покупку по цене 93 доллара за баррель. Максимальное значение было 97,40, текущее значение 96. Наша цель с вами остается прежней, это 98 долларов за баррель. Объясню почему. Дело в том, что выше 98 держать достаточно рискованно, потому что цена так или иначе несмотря на фундаментальный фон, находится в нисходящем тренде. И в районе 98,5 находится уровень поддержки нисходящего тренда. Мы можем попробовать поддержать позицию выше на уровне, на пробой на уровне 100, 110 и выше. Но 98,80, на мой взгляд, это будет безопасным завершением этой сделки. Мы закроем ее с большей вероятностью успеха. Индекс доллара. Мы вчера с вами, когда рассматривали позицию по индексу доллара, цена была на уровне 106. Мы с вами поставили цель 107, но цена очень быстро ее преодолела и сейчас находится на уровне 107,5. Следующая цель это 109. Это предыдущий максимум и вероятнее всего, что цена сейчас будет стремиться именно к этому значению. Исходя из э, такого прогноза по индексу доллара, мы можем с вами добавить э, новую сделку. Эта сделка тоже по валютной паре – доллар и японская иена. Э, текущая цена по доллару японской иене – это 136 иен за доллар. Э, новая цель – 139, практически 300 пунктов. Есть высокая вероятность того, что цена достигнет этого значения, потому что ярко выраженный нисходящий тренд. Ярко выраженная восходящая динамика роста американского доллара, поэтому добавляем новую позицию по японской иене на сегодняшний день. Думаю, что это все самые важные моменты, которые сегодня стоит обсудить. Экономический календарь у нас, все важные новости в 9 утра это по Германии и Великобритании, но соответственно эти новости особого влияния на рынок сегодня вероятно не окажут если только придадут дополнительного импульса на дальнейшее падение евро и фунта. Что ж, ну вам желаю успешной торговли, зарабатывайте вместе с Амаркетс. Рынок сейчас стал наиболее прогнозируемым, возможности на рынке есть. Всем всего наилучшего. До свидания.